Четвертая часть решения задачи D22. Мы закончили первый шаг алгоритма нашего решения, выразили потенциальную энергию как функцию от обобщенной координаты, переходим ко второму. То есть переходим к решению вот этого уравнения, чтобы определить точки, в которых система имеет положение равновесия. Что у нас здесь будет? Но я напоминаю, что вот это уравнение для потенциальной энергии от обобщенной координаты φ, угла отклонения значит, первого стержня от верхнего стержня от вертикали, мы преобразовали вот в такой форме, то есть провели замену переменной, просто чтобы удобнее было писать. И, соответственно, вместо dp под φ равно нулю, мы будем решать, соответственно, вот такое уравнение dp под dx, Умножить на dx по эфир равно 0. То есть мы вот эти два множителя приравняем 0. Так будет решать удобнее. Здесь я говорю небольшая опечатка. Это не dφ должно стать, а dx. Но это редакторская просто опечатка. Дальше что мы делаем? Вот, пожалуйста, у нас выражаем, да, естественно, поскольку у нас частные производные, dp по dx. Вот в этом выражении нас интересуют только слагаемые, которые зависят от x. Все остальные являются постоянными. Поэтому вот здесь все преобразовано к такому виду. Выделены постоянные члены. Ну, например, вот это же 1L, то есть вот этот первый множитель этой скобки. Первое слагаемое в этой скобке, если я перемножу на общий множитель. Это постоянное. Вот здесь вот раз, два, три из четырех слагаемых в этой скобке. Вот эти три постоянные. И так далее, и так далее. Вот в этой скобке нет постоянных в, этой, в эту скобку на это умножать если вот это первая на первую даст постоянно, вот первая на вот эту вторую даст постоянную и так далее то есть вот все эти постоянные вынесены а все остальные сгруппированы по степеням x по x кубе где у нас x куб возникает вот у нас раз x куб возникает где у нас x куб ну и все вот здесь x куб по x квадратам вот у нас x квадрат возникает где у нас еще x квадрат возникает нет. Вот у нас x квадрат возникает еще. И вот у нас x квадрат. И по х. И так далее. Вот у нас x возникает. Вот раз x, Вот 2х возникает. Где еще? Вот у нас 3 x возникает. Вот у нас 4 x возникает. Вот эти все слагаемые собраны. Вот они. А, Б и Д. И потенциальная энергия, как функция от обобщенной координаты, в данном случае от х, от ее замены перемен имеет вот такой вид. Соответственно, ее производная, вычисляем, видите, dp по dx и dx по dφ. Вот то, что я говорил, вычисляется dp по dx, вот оно, и dx по dφ. Два множителя приравнивания с нулю. Напомню, dx по dфи это мы вычисляем вот эту производную от синус фи пополам по φ. То есть, что мы решаем? Вот это раз, то есть вот эту величину мы дифференцируем по x, получаем вот это уравнение, и dx по dφ получаем вот это уравнение. Решая эти два уравнения, соответственно, относительно э, φ это получается равно нулю, сразу мы находим косинус φ пополам и так далее, равен нулю. И это уравнение имеет единственный корень. Вот φ1 равняется 180 градусов. То есть это у нас уже первое положение равновесия. Вот из этого уравнения. Дальше мы решаем вот это уравнение. То есть рассматриваем его. Квадратное уравнение. Дискриминант решаем. Здесь нашли. Что x1 должно равняться 5 шестым. x2 равняется 1 ,2. Соответственно обратную замену производим. Вот здесь мы заменяли. Например, x на синус φ пополам. Теперь обратно заменяем. Синус φ пополам равняется 5 шестых. Синус φ пополам равняется на второе. И находим φ2 и φ3. Здесь у нас еще вырисовывается положение в нуле. Положение нулевое, да я сказал, оно было у нас... В принципе оно является положением равновесия уже из самого графика. То есть из... Симметрия системы, видно, что оно является положением равновесия. И вот у нас, значит, получается 4 положения равновесия 0, 60, 113 градусов и 180 градусов. Дальше следующие положения равновесия определяются из условия четности. Ну, то есть, дальше уже используются вот, вот эти у нас свойства. Напоминаю, система значит что четная. Вот она и система обладает периодом для любого ка то есть периодом шаг, шаг равный пи. Вот у нас, то есть прибавляя 180 градусов, каждый раз к этой системе мы будем получать, соответственно, ну или отнимая по 180 градусов, мы будем получать новые положения равновесия. Вот у нас решение. То есть нами получено вот таких вот 6... Точек ф Фи 1 ф Фи 2 Фи3, Фи4, Фи5 и ф Фи 6 Извиняюсь. Теперь остается только исследовать положение, устойчив... положение равновесия на устойчивость. То есть нам нужно решить вот это уравнение. То есть взять вторую производную потенциальной энергии по обобщенной координате. И сравнить ее значение с нулем. Там где значение этой производной положительное там равновесие устойчивое. Там, где это производная отрицательно неустойчивая и где она равна нулю там будет нейтральное положение равновесия вот вторая часть решения задачи исследование положение равновесия на устойчивость вот вы видите находится то есть вторая производная по обобщенной координате по фи квадрат мы заменяли переменную выражали фи через х Соответственно, вот эта формула следует из замены. Она, в общем-то, следует из того, что мы вот, это, вот эту штуку мы берем, производную второй раз вычисляем. Поэтому получаем вот такое выражение. И вот теперь мы, соответственно, вычисляем вторую производную по х от этого и квадрат этого мы уже вычисляли dx под фи мы уже вычисляли вот здесь вот вот она dx под фи вот равняется 1,2 вторая косинус фи пополам далее ну и вторую производную тоже надо будет вычислить то есть по φ вот от этой величины и вторую производную по фи и вот эту вторую производную по x от этого Выражение. Если мы вычислим э, это все, то получаем э, дальше вот такое выражение. Вот d2π по d 1 по d2π D2, D2 от потенциальной энергии по d квадрат. Ой, я уже э, прям к концу рабочей недели не могу d2p потенциальная по dφ квадрат, значит, вторая производная потенциальной энергии вычисляется и подставляем вот все значения. Значит, в общем, ребят, мы вычисляем вот это выражение. Математика все это понятно, я уже показал. Вычисляем и для всех вот этих шести значений, которые мы вычислили, для шести значений положения равновесия, мы вычисляем, соответственно, Знак вот, положительный, отрицательный или равен нулю. И, соответственно, вот то, что я сказал. При φ равное φ2, то есть имеет минимум. Имеет минимум, это означает, что положение равновесия устойчивое. То есть потенциальная энергия системы, напоминаю, вот, потенциальная энергия вот в устойчивых положениях имеет минимум, в неустойчивых максимум. То же самое здесь, вот Потенциальная яма это устойчивое положение вершины. Потенциальная горка это неустойчивое положение равновесия. И соответственно это все определялось значит, вторым знаком. Вот у нас φ 3 значит, Третье значение обобщенной координаты. Вторая производная это отрицательная. Это они подставляли. Это, повторяю, это только вот эту часть. D2 по, по DX отрицательно. Еще надо было знак... Ну, знак этого всегда положительный. Но еще надо было вот вычислить вот, это. вот эти значения. А, вот эти значения, извиняюсь, они... Что я говорю? Здесь у нас всегда... Некоторые производные у нас dp dx у нас равны нулю. То есть, вот это второе, второе слагаемое мы не рассматриваем. Мы рассматриваем только первое. Вот что значит усталость. dp dx у нас всегда равно нулю по условию, потому что мы рассматриваем только положение равновесия. То есть мы не произвольные рассматриваем, а положение равновесия. А это у нас по определению положения равновесия равно 0. То есть второе слагаем всегда равно нулю, То есть у нас вторая производная равна вот этой величине. И поскольку вот это у нас квадрат от вот этой производной, то есть всегда положительное значение имеет, то фактически знак вот этой производной определяется знаком вот этой производной. Поэтому вычисляя вот эту производную d2p по dx квадрат. Вот эту производную вычисляю, вот она вычисляем. Мы сразу определяем и знак первой производной. Соответственно, мы получаем вот эти значения. Вот эти значения. Раз, 2, три. Которые мы получаем. Здесь у нас положение устойчивого равновесия. Здесь у нас положение неустойчивого равновесия. 60 градусов это у нас какое значение было? Фи-2. Это Фи-3. 60 градусов. Вот у нас при Фи-3 положение равновесия. Значит у нас будет вторая производная будет отрицательной и, соответственно, производная будет отрицательной. И вторая производная, ну, ну, конечно, да. Давайте мы продолжим в следующем фрагменте, чтобы закончить это.